Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и давно этого не было. Новый кейс в CSGO. Почему это происходит, я не знаю. Неужели в Valve решили не публиковать кейсы, не зарабатывать деньги, а перейти плавно на Source 2? 21 августа CSGO по слухам переименуется в Counter-Strike, ну а также ведет Source 2. Начало ролика с обещаний каких-то, которые никто не подтвердит. Ну... Почему бы и нет? Мы тут собрались не просто так. Вышел новый кейс. Он называется Recoil. Здесь 17 оружия, 17 скинов, которые создали сами игроки. Вальф сейчас... Кейсах создает, наверное, только вот эту иконочку. Они даже кейс не меняют. Кстати, если ты хочешь выбить этот кейс, пока он стоит дорого, а это будет еще 24 часа, то хороший вариант это зайти на Сайбишок и играть просто в течение недели. Рано или поздно тебе выпадет кейс. Ты можешь то же самое сделать на idle серверах, но ты потеряешь больше времени, потому что он тебе может не падать, а во-вторых, ты будешь просто стоять АФК. А у нас ты сможешь и играть, и ждать, пока тебе выпадет кейс. Подробно об этой схеме я написал у себя в Телеграме. Либо ты можешь остановить видео и прочитать. Чтобы вы бы понимали, я хотел сделать быстрый пост в инстаграме и за Просто кейс в ксгу как новое обновление Обновляю страничку И CSGO, главный канал Главный инстаграм-аккаунт запустил такую же картинку Это их релиз Но есть еще один плохой момент Они и кейс плохо оформили Посмотрите, какие тут скины Блин, что это такое? Кстати, со мной крабик Это легенда ФАМАС. Да. Почему спирит выпустили кейс а нави на еще нет? Фамос. Фамос у нас <с> очень <с> скучно, грустный. Депрессивный. Это больше скукоту. Так, пока что нет ни одного скина, который более-менее. Ну, это мемно, но тоже скучно. Это макаки или кто? Да, это обезьянки Шумадзе, наверное. Может быть, это собаки вообще. Негев, Дропми, Стоп. Ну, блин, опять же, Негев такое оружие, нарисовать что-то хорошее, это очень сложно. UMP. Ну блин, вот, ну что это такое? Ну правда, ну что это? Я впервые сейчас вижу эти все кейсы, если что. Вы со мной сейчас делите первые эмоции. Ну, камон. Ну, начинается что-то красивое, восьмерочка. Выглядит неплохо, такой, знаешь... Такое чувство, что это должна носить а какая-то Харли Квинн. Ну, слушай, я тебе скажу честно, выглядит неплохо. Для такого оружия сделать что-то приятное и не депрессивное, это сильно. Ну, как, как револьвер почти. Ну, слушай, я буду его использовать э, в SkinChanger себе шок. Очень неплохой СГ. Выглядит как э, гадюка АВИК. Но в целом, почему бы и нет? Прессивненько. Следующий скин у нас по 90, и вокруг него очень много разговоров, что он в 3D. Но на самом-то деле нет. Любой скин в CSGO, от картеля до Азимова, они все в 2D. Да, иногда есть ощущение объема, но это делают специально художники, и у них это получается. Ну, береты, я думаю, это одни из самых лучших, которые можно сейчас взять. Опять драконы. Опять а драконы, слишком много драконов. А, ну -то кейс с драконом тоже. А, точно. Калаш. Там справа аватар Телеграм. Логотип телеграммы у нас на оружие. В целом, обычный фиолетовый скин. Не депрессивный, интересный. Ну, я не знаю, как это работает. Наверное, чем ярче скин, тем он лучше. Ну, скин прикольно. Ну, это все выглядит, как будто рофло скины из мастерской. Что-то нет такого изюминки, что ли. Я, на самом деле, сколько смотрю в воркшоп, я их никогда не видел. Эти все скины. Впервые вижу. Вау. Просто надпись CSGO. Блин, Зачем? Они же будут игру называть КС просто Может быть это дань прошлому Посмотри на название этого оружия Сердечко в названии Что это? Это кринж te... USP Он сейчас считается фаворитом Как вы знаете у нас есть уже такая МКС И теперь появился USP Красиво Стоит красного Все в порядке с этим Это ави, который уже упал в симплу <laughs> Вот клип Окей, okay, Надеюсь, у нас сегодня будет такая же реакция У нас будет такой же дроп Ладно, давай открывать кейсы Так, первое открытие Каждый кейс стоил мне 13 долларов Плюс ключ это 15 Так, ну упало Норм. самое ужасное, что здесь есть Это уже третий кейс к ряду И мы ничего не убиваем Не, на самом деле я для этого открытия продал свои перчатки и свой нож Это в сумме стоило неплохих денег Поэтому я очень буду надеяться на возвращение Перчаток Кстати, насчет перчаток В этом кейсе они из коллекции Broken Fang Стоят они не особо дорого и выглядят не очень А максимальная цена за пару 5000 долларов Очередной кейс, давай Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет Но сейчас ночь Кейс стоит очень дорого Он выпал раз в тысячу в максимум И Мы вот все ну, сейчас же должен падать дроп постоянно Вот так, красный да? Падает нам UMP. Как я ненавижу это. Кстати, мне в последний раз падал желтый, наверное, год назад. Без шуток. Может быть, 8 месяцев. А на самом деле, нужно просто забыть, как и всегда это работало. О том, что ты открываешь кейсы. Ты это делаешь по флану. Я продал картинку и выбиваю картинку. А какой, Как модное а, NFT. Так, так какой модное? Это первое NFT, которое было в играх. Нам падает, наконец-то, сайфдов, а кислав... Милые глазки. Наверное, после полевых... Да, я просто посмотрю, сколько это стоит Цена фиктивная абсолютно Но она тут стоит уже 20 долларов а У нас остается около 10 кейсов Это не хорошие новости Правда, не хорошие новости Неужели весь ролик открытия кейсов будет таким синий? Сейчас выпадет нож Это правда? Тут нет ножа, бразер Ну блин Главное, не деньги, а позитив. И ничего не меняется. У меня с каждой фразы позитив покидает. 1 доллар, 1 доллар, 1. О, oh, 10 долларов это дерьмо стоит. Как? Как это возможно? Ну, красиво, кстати. Нормально. Ну да, только я его продам. 1 доллар, 1 доллар. О, oh, 19. Сейчас я продаю все эти скины. И мы сделаем контракт. Что, все что ли? Ну, нет, еще нет, еще 5 кейсов осталось. Погнали. Сейчас нам можно выпасть R8 револьвер м249 сг ну здесь самое интересное было бы сг на самом деле получить револьвер Нормально. следующий о господи я... что за цирк я не понимаю зачем вообще вальвы делать на револьверский вот это загадка интернет новая. С уже никто не играет они хотят его продвигать 6 долларов идем дальше осталось 7 кейсов я очень прошусь Вальф Гейбен, сделайте мне этот ролик Ну пожалуйста, дайте хоть что-то Я не могу публиковать такой ролик с синим говном Ура О, хорошо, да. это ура Статрек? Нет Ну, это прямо завод на. нет, это после полевых Минилвер А с... посмотри, это там кто нарисован женщина. Тоже дракон какой-то с птицей, не, да? Женщина И Феникс А Феникс это из какой культуры? Это из... из CSGO кейсов. А вот перчатки с какой культуры? Ёпрест. Ура, победа. Нож, да. Ну, на самом деле, ножу как-то больше радости. Перчатки, так. Ну, они, да, для дополнения к ножу. У нас остался последний кейс. Если магия существует, чудо есть на свете, ролик сейчас получится вот просто на последнем кейсе. Четыре розовых сейчас подряд было. Я очень надеюсь, что это говно по 250 стоит хоть что-то Не-не-не, ну хотя норма, ну да Не знаю, мне кажется, 100 пистолет у у <с> 40 долларов Ну, я думаю, оно будет стоить около 25 О, 27 Но долларов будет, скинь, Слушай, да, это просто красота какая-то 32 доллара Блин, открывать этот кейс, это вообще кринж какой-то Я ухожу с этого кейса Если что, мы открыли уже новых 30 кейсов И мне ничего не выпало Поэтому я принял решение открывать другие кейсы, потому что они дешевле. Я сделаю его так, раз, два, три. Мне падает нож, я его продаю открываю очень много кейсов новых. Прямо сейчас мне падает нож. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Ну, вот сейчас ты первый нормально прокрутишь и выпустишь. Зря ты это говоришь, зря. А анимацию уже делали красиво, люди старались. Ну вот, шикарный скинь. Я думаю, они окупили уже эту трату на анимацию. Ну дайте хоть что-то, пожалуйста. Что мне продавать? Трэш какой-то. Еще один контракт. Новая коллекция, пожалуйста, новая коллекция. Что за трэш? Друзья, и напоследок. Сколько лайков наберет этот ролик? Столько кейсов я и открою в следующем ролике. 10 тысяч лайков равняется 100 кейсов. Работаем по этой схеме. До следующего ролика.